Андрей Наумович Перла, автор известного телеграм-канала «Умный еврей при губернаторе» и политический обозреватель «Российский», сегодня с нами в Севастополе по скайпу. И мы попытаемся задать несколько вопросов, которые мы не можем задать никому в Севастополе. Это касается нашумевших достаточно и очень любопытных кадровых переназначений, уходов, приходов. Собственно говоря, во власти никто, в Севастополе новые не появились, появились новые назначения, новые должности. Но, тем не менее, например, ушел... Такой у нас достаточно известный политический человек, Толмачев, ушел на Херсонскую область, на Запорожскую область, если не ошибаюсь. Ушел человек, который курировал главные стройки города. И севастопольцы начинают гадать, за этим какая-то мистика стоит, какая-то экономика, это значит... Ну, например, да, когда уходит человек, который курировал главные стройки развития Севастополя. А значит ли это, что не будет больше денег? И Севастополь урежут, и нам придется, ну вот, придется вот так жить без денег теперь. Нет, я думаю, что так ставить вопрос нельзя. Я думаю, что то, что нужно понимать севастопольцам, что Севастополь, вне зависимости от конъюнктуры экономической, политической и даже военной, всегда будет находиться в центре внимания Федерального центра. Конечно, кадровые перестановки возможны, возможны какие-то карьеры. Конечно, то, что Толмачева с политической должности в Севастополе перевели на аналогичную политическую должность в Запорожской области, говорит о том, что Запорожская область сейчас тоже находится в центре внимания. И Запорожская область сейчас, естественно, ее восстановление, ее политическая стабильность в военное время для федерального центра очень важна. Но Севастополь и как город русской славы, и как морская столица, и как база Черноморского флота не может остаться без внимания федерального центра. И разговоры о том, что вдруг деньги, предназначенные Севастополе, уйдут куда-то в другое место, на мой взгляд, навсегда останутся разговорами. Другое дело, что, конечно, местная политика предполагает соперничество каких-то людей в коридорах власти, а публичных политиках, не очень публичных политиках, И, конечно, в какой-то момент может оказаться, что за расходованием средств федерального центра надзирают люди, которых севастопольцы раньше не знали. Так было бывало раньше, будем откровенны, так может оказаться и в дальнейшем. Но сам факт вложения денег в инфраструктуру города, сам факт бурного роста города, он останется фактом, что называется, при любой погоде. Андрей Иванович, вы считаете, что ну, город-то дотационный, чего ж тут греха таит, так и есть, и мы зависим от федерального центра, и поэтому каждый миллиард, ни копейка, нам важны, не уменьшит щедрость Москва? Я считаю, что здесь неуместно говорить о щедрости. Я считаю, что здесь нужно говорить об интересах России. России необходим Крым, необходимы Крым и Севастополь со многих точек зрения. И с точки зрения развития экономики. Когда мы говорим о том, что Севастополь является дотационным, да, конечно, он является дотационным в силу того, что его инфраструктура явно недостаточна для решения этих задач, для которых он, собственно, России нужен. Вот же в чем дело. А вот. Но э, когда эта инфраструктура в полной мере будет создана, Севастополь перестанет со временем быть дотационным и, в свою очередь, станет донором федерального бюджета. Однако ценность Крыма и Севастополя она во много раз больше, чем э, ценность финансовая, даже с учетом перспективных направлений экономики, даже с учетом необходимого России виноделия, даже с учетом э, туристической привлекательности и так далее, и так далее, и так далее. Севастополь имеет огромное символическое значение. Может быть, большее символическое значение, чем почти любой другой российский город. Ну вот с Волгоградом, Сталинградом, разве что его сравнить в этом смысле. Это символическое значение делает его совершенно особенным местом и особенным субъектом федерации, вот, городом-субъектом федерации. И говорить о том, что вот в какой-то момент значит, на Севастополе начнут экономить... Нет, ну если... Не могу себе такого представить. Могу себе представить некоторое перенаправление финансирования в рамках того, что вся страна переходит, так сказать, на военные рельсы и в рамках вот этой мобилизации экономики. То есть это временное явление, возможно. Но Севастополь без внимания федерального центра, Севастополь, который вдруг превращается в глухую российскую провинцию на которую Москва не обращает внимания, нет, я такого не могу себе представить. То есть, резюмируем, кадровые перестановки – это не следствие неких экономических событий? Резюмируем, кадровые перестановки – это следствие, во-первых, процесса ну, как бы внутренней севастопольской политики, с одной стороны, а с другой стороны, если мы говорим о Толмачеве, следствие того, что да, Профессионал такого уровня, без сомнения известный всей России, всему политологическому, политтехнологическому сообществу России, может понадобиться в другом месте. Вот. Но это не есть следствие невнимания к Севастополю, это есть следствие внимания в данном случае к Запорожской области, вообще к новым российским территориям. То есть там вот будут какие-то не... большие события, видимо, раз туда таких сильных людей передвигают. Что ж... Там происходит, даже если мы не говорим о чисто военной составляющей этой истории, там происходит процесс интеграции в Россию. Причем более сложный, чем происходил в Севастополе, например, в 2014 шестнадцатом году. Именно потому, что он происходит в военное время. Вот. И тамошние условия работы, с учетом того, что там еще выборы главы нужно провести в сентябре 2023 года, они, конечно, требуют усилий выдающихся профессионалов. То есть вы оцениваете вот конкретно рост Толмачева, это как вот уже именно его рост персональный, политический и карьерный, чисто? То есть это... Формального роста в переводе вице-губернатора из одного региона в другой, тоже на позицию вице-губернатора: формального роста усмотреть трудно, так. Вот. но вот что касается сложности задач, которые на новом месте придется решать, да, это следствие доверия. Со стороны федерального центра, со стороны администрации президента. Павел Иванович, буквально экономляя ваше время и время наших зрителей, вы все-таки, как называется ваш телеграм-канал, умный еврей при губернаторе. Вы власть-то да. хорошо знаете. Вот Михаил Владимирович Возвожаев произвел ну, перестановки кадровые. Вроде бы люди известные, уже давно работавшие. Скажите, вот это за закулисье, это рост губернаторской такой самостоятельности или это управленческое решение где-то выше со Старой площади, к примеру? Как вы думаете? Я думаю, что Старая площадь крайне редко, практически никогда не заходит на губернаторские кухни. Это очень... Большая редкость, когда губернатору впрямую указывают, что такое-то кадровое назначение, предпринятое им, может вызвать неудовольствие и лучше этого не делать. Как правило, у любого российского губернатора, о каком бы регионе ни шла речь, есть очень, большая, очень большой кредит доверия в том, каких людей он набирает себе в команду. В конце концов, это его команда, именно он отвечает за их деятельность. Вот. Что касается Развожаева, то не воспримите это, пожалуйста, как обиду в отношении севастопольцев, но ему нужно решать, до сих пор нужно решать, с самого начала это было еще э, очевиднее, нужно решать очень серьезную проблему. Ему нужна известная самостоятельность от севастопольского общественного мнения, скажем так. Вот. И в этом смысле он выбрал, на мой взгляд, правильную политику. Он сам является фронтменом, он сам является лицом своей команды. И о любом решении, которое принимает правительство Севастополя, можно сказать, вот это решение развожаю Нравится оно, не нравится, вызывает ли оно чувство протеста или, наоборот, чувство благодарности, это его решение. А какие именно чиновники на каких именно должностях проводят это решение в жизни, отвечают за реализацию непосредственно, это уже вопрос менее значительный. Апеллировать нужно к губернатору. В Севастопольской внутриполитической ситуации наверное это лучшее оппозиционирование, которое можно себе представить. Вот. Оно не... Оно не дает, так сказать, губернатору никакой индульгенции, если он ошибется, если он вызовет недовольство людей, это недовольство все целиком будет у него на голове. Но оно дает ему возможность принимать решения в достаточно широком спектре, да, во всех, то есть выбирать из всех возможных решений, не каждую секунду оглядываясь а на то, что про него скажут. Андрей Нович, буквально последний вопрос. Простите, что злоупотребляю. Вы сами да. такую метафору интересную говорили о политической кухне, на которой Михаил Владимирович, как шеф, начинает готовить да, блюдо. Да, да. Как вы думаете, конечно, мы не знаем секрета этого рецепта, что он готовит и придется ли ко двору, угадает ли он вкус или сможет ли он создать моду на это блюдо в Севастополе? политическая я думаю я думаю что у него сейчас опять-таки как у любого губернатора который уже столько времени находится на своем посту он оказался перед довольно серьезной опасностью опасность эта заключается в том что э, к нему привыкли к нему привыкли он больше не является новостью и поскольку к нему привыкли, и он не воспринимается как актуальная новость, он может оказаться, во-первых, в сфере недостаточного внимания со стороны жителей города, со стороны избирателей, а во-вторых, какие-то его политические действия могут уже и надоесть горожанам, ну, потому что неизбежно на посту своем губернатор делает в общем-то, ну как, как бы каждый день одно и то же, понимаете? Каждый год он принимает бюджет. Он все время обсуждает одни и те же инфраструктурные проекты, потому что ну, других-то нет, город же тот же самый. Вот, он все время обсуждает те же проблемы города и находит для них стереотипные в решения в большинстве случаев. Вот этой опасности он сейчас подвергается. А вторая опасность состоит в том, и многие, к сожалению, на его месте такую ошибку делали, эта опасность состоит в том, что человек пытается быть оригинальным для того, чтобы на него постоянно обращали внимание. А государственное управление, в общем, не терпит оригинальности. Это штука такая скорее рутинная и стереотипная. Вот, рутинная и стереотипная очень трудно держаться на гребне популярности, но, будучи оригинальным, еще труднее держаться на гребне популярности. В общем, именно поэтому популярность большинства региональных руководителей где-то на исходе первого срока, она существенно меньше всегда чем а, их, их же собственная популярность в момент, когда люди за них впервые проголосовали. Как-то так. Андрей Домович, да, нет, вы бы хотели сейчас оказаться на месте разважаемого? Упаси Господь, нет. Ни на его месте, ни на месте другого, любого другого руководителя исполнительной власти в любом регионе. Это просто не моя работа. Вот. Если бы вы меня спросили про место Толмачева, ну тут по чем то можно рассуждать, а про про хозяйственное руководство субъектами федерации просто некомпетентен, недостаточно компетентен, очень мягко говоря. Ну что ж, это была блестящая, очень интересная точка зрения Андрей Номович Перла, автор телеграм-канала "Умный еврей при губернаторе" и политический обозреватель. Спасибо большое, что уделили сегодня внимание. внимание. Будем держать сами Спасибо связь. вам. Спасибо, да. Давайте. Всего доброго, до свидания.